Это совсем небольшое изменение, но в интернете уже многие обиделись на разработчиков Gnome, ведь они решили убрать скругление на верхней панели, многие их любили. Зачем разработчики это сделали? В первую очередь, это связано с новым дизайном Адвайта. Так как в новом дизайне более большой радиус скругления окон, чем это было раньше, то по идее скругления на верхней панели также нужно было бы увеличить. Но тогда это будет выглядеть не очень красиво. Эти скругления будут похожи на какие-то клыки по бокам, которые бросаются в глаза и отвлекают, поэтому было принято решение вообще убрать эти скругления, что довольно разумно. Также такое изменение должно немного увеличить производительность. Забавно, что уже появилось расширение, которое возвращает скругление, настолько их некоторые любят.